и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья. Ну и коротко введу тебя в курс дела, как же мне удалось а, стартануть. Давайте покажу сейчас карту и покажу, где мы высадились. В этот раз наш замечательный ворон высадил нас вот на этой вот а, точечке, где мы начали свое а, путешествие, свое выживание. От этой точки мы отошли немножко вот сюда, в точку номер один на так называемый а, стан. Пойдем, я тебе покажу, что я, мне там удалось построить. Ничего, что я в троллей броне, я пока так побегаю, да, просто мне уже удалось тут убить парочку а, надоедливых троллей и с содрать с них шкуру, поэтому я теперь уже, можно сказать, мажорю потихонечку, несмотря на то, что у меня а, старт. Ну, ну что ж, вот мы и пришли на то место, где мне пришлось кантоваться первые пару а, дней с начала моего выживания. Это место называется а, Стан, да, здесь я соорудил первый свой верстак, да, можно на нем отремонтироваться сейчас. Здесь также его я проапгрейдил. Кстати говоря, вот этот вот апгрейд можно, мне кажется, забрать с собой. Потому что ресурсы нам потребуются уже в совершенно новом месте. Это я давно хотел сделать. Что у меня здесь имеется? Да практически ничего. Даже дверей, смотри, у меня нет. Не стал я заморачиваться. Даже двери не стал ставить. Потому что это слишком долго. Да что ж такое? Какого черта? Здрасте. Вы хотели зайти ко мне в гости? Ну, здравствуйте. Что ж я могу сказать? Я всегда так приветствую своих гостей. Да, расскажи там своим, чтобы приходили почаще. Не стал я даже его ремонтировать. Как видишь, у меня все обшар. Заскарпанное, все облезлое. Вот как он был, я его так и оставил. Единственное, что я здесь отремонтировал, так это полы. Потому что я люблю полы идеальные, чтобы не было ни одной расщелины. Чтобы случайно пальцем там не застрять, его не оторвало. Поэтому вот такое вот у нас скромное первое... Жилище здесь, можно сказать, я и начал э, Старт своего нового сезона Выживания Ну и пока мы здесь находимся, нужно, наверное, срубить пару-тройку березочек Для того, чтобы у меня была высококачественная э, Древесина Только не на мой домик, осторожней Я его, блин, строил так долго, не надо падать на мой домик Просто в тех краях, где я сейчас нахожусь С качественной древесиной достаточно э, Такие серьезные проблемы Порубим и перейдем к следующей нашей локации Да не катись ты туда, стой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вот, блин, за что я люблю Вальхейм, так это всегда здесь можно отгрести просто-напросто... Упавшей дубиной тебе по голове Поэтому нужно быть очень внимательным И осторожным, и с деревьями Нужно обращаться очень нежно И ласково, как с женщиной и Особенно, когда ты работаешь На склонах, да, это, так сказать, мой тебе Лайфхак, совет от братишки Скретча Мне, может, смело поверить, я на этой игре Собаку, что называется, съел Если не веришь, перейди, пожалуйста, в плейлист В описании, который находится ты Там увидишь гораздо больше видосов по Вальхейму И мой первый сезон, как я там Хардкорно выживал, и что э, приятного просмотра, пойдем я тебе покажу мою вторую точку, где я уже закрепился более-менее серьезно Вообще, почему мне пришла в голову такая идея открыть второй сезон выживания? Да потому что скоро, в ближайшее время, грядет глобальное обновление под названием Mistlands, или же Туманные э, земли, к которым я и хочу подготовить своего персонажа Почему именно новое сохранение а не продолжение старых? Да потому что сейчас э, разработчики изменили немножко систему сохранений твоего прогресса в самой игре. Оно у нас привязано к облачному сейчас а, хранилищу, поэтому я решил все-таки а, начать новую игру. Старые хранилища и старые сохранки, если ты будешь привязывать к новому а, способу сохранения, то там что-нибудь может отвалиться. Поэтому меня такая перспектива не устраивает. Олень, тихо-тихо! Тихо, олень, стой, стой, не двигайся. Обачки! Я же говорю, хардкорный выживальщик, от меня просто так не уйдешь. И кабал сейчас отгребет, мне даже не удара не нанесет. На, держи в бубенец, отлично. Так что, ребятки, из-за этого чисто я и начал новый сезон выживания для того, чтобы подготовиться. И чтобы к официальному релизу нового дополнения Туманные земли у меня уже был максимальный прогресс в этой игре. Чтобы можно было как следует и в полной мере исследовать совершенно новые территории и убивать совершенно новых монстров Информации по поводу обновления туманной земли у меня не слишком много Но могу с уверенностью сказать, что оно выйдет точно в этом году и где-то в середине осени Ну вот мы и пришли на мое второе место, где я уже более серьезно обосновался Здесь, как видишь, опять ждут меня мои друзья Пенечки, пирожочки, да Давай посмотрим, что у меня здесь такое А здесь я построил свой первый домик на возвышенности Да, давно я хотел сделать, еще в первой серии а, по выживанию в Вальхеме. Я хотел сделать домик на возвышенности Но получилось у меня реально сделать его вот только... А, сейчас, здесь у меня все скромненько, да, здесь у меня не все по фэншую, что называется Просто достаточно скромная стартовая практически база, стартовая лачуга Но уже с возможностью чувствует себя здесь гораздо лучше, чем при стартовых условиях А что конкретно этому способствует, давай посмотрим Это уже и огород, это уже и найденная морковочка, которую можно подобрать Семян, смотрю, тоже у меня неплохо так наросло. Можно будет заняться их рассадкой как-нибудь попозже за кадром, потому что это достаточно долгое и увлекательное занятие. Сейчас давай мы всю морковочку соберем, сварим из нее супешник обалдею вообще я от новой еды, которую добавили у нас сейчас в Вальхеме, но в то же время и недоумеваю, потому что у нас выбор рациона сейчас стал гораздо а, более тонким, нежели это было раньше, на ранних этапах развития до релиза. Но ничего, как говорится, хоть к хорошему, хоть к плохому, все равно привыкаешь рано или поздно, поэтому это не критичная проблема. Так что у меня здесь есть еще? Опытные уже заметили, что у меня здесь уже появилась и плавильная печечка, полностью заправленная углем, и даже углевыжигательная печка, с помощью которых я я уже выплавляю активно металл, а точнее пока что я делаю еще на бронзу и кую из нее не так уж много снаряжения. Все, что мне удалось сделать из бронзы, это пропашник и это у нас бронзовый э, топор. Ах да, забыл, это же еще и бронзовая кирка. Вот эти вот инструменты мне помогают сейчас гораздо быстрее быстрее добывать себе какие-нибудь ресурсы. Это у нас яма для сборки угля. Могу продемонстрировать, как она а, работает. Закидываем в печку мы, значит, древесины по максимуму. Давай сразу пережжем мы. Несколько угля партий достаточно будет. А я что-то меня дамажит. Дымок меня дамажит. Да, здесь, как ты видишь, я уже нашел несколько маток в пчелиных и у меня уже здесь ули производят Драгоценнейший ресурс Такой как а, мед Для чего нужен мед? А это очень уникальный Эксклюзивный ресурс, он нужен нам для создания а, Медовухи, которая Будет нас усиливать в процессе Либо поднимать выносливость а, Либо же еще что-то нам добавлять Какие-то бафы, поэтому мед Надо обязательно добывать Находить этих самых пчелиных маток И ставить ули Добывая мед, вот видишь как у меня легко И просто складируется добыть уголек. Если бы здесь была какая-то механика, да, в Вальхеме, по типу, знаешь, там, воронок каких-нибудь или конвейеров, я бы, наверное, давно бы уже автоматизировал этот процесс, но пока что у меня все вот в таком вот ключе, то есть просто вываливается уголек, скатывается аккуратненько вот в эту вот, а, вот в эту вот, так сказать, руку, лапу или же, как это можно сказать, уг углезаборник, я просто отсюда его забираю и перекладываю туда, куда а, необходимо, в частности, забивая вот эти вот сундуки. Как я уже и говорил, у меня здесь имеется кузи, кузница, да, на которой я могу всегда починить свое снаряжение, ну, либо выковать какое-нибудь совершенно новое снаряжение. Также здесь у нас имеются сундучки, да. Это, в принципе, у нас кузницы можно назвать. Вот это тот маленький отдел пристрой к моему основному э, дому. Здесь тоже у меня хранится что-то из ресурсов. В частности, я здесь храню дрова. Ну и вот, собственно, тот бедняга, бедолага, да, с которого я и содрал а, сет вот этой вот брони, да, кожаной троллей, что ты видишь уже... А, нам нет. Между прочим, тролля броня на данный момент является одной из моих самых любимых броник, потому что она не обременяет персонажа, и полный ее сет добавляет плюс 25% к скрытности, что позволит делать в процессе какие-то феноменальные маневры по поводу подкрадываний к тем или иным монстрам и просто проходить мимо нежелательных каких-то ситуаций. Далее, давай посмотрим. Здесь у меня также имеется вот такой вот плотницкий верстак, на котором мы мастерим и стрелы и какие-то другие инструменты типа щитов легких Давно я хотел сделать себе вот этот вот молоточек, да, потому что я привык с ним ходить. А, Оленья скорбь, но этим мы займемся как-нибудь а, попозже. И также, друзья, гордость просто-напросто вот этой моей мини-базы. Это грамотно оформленная в кустиках вот такая вот а, кухня, да, смотри, на открытом воздухе. Она называется полевая кухня. Здесь мы можем кашеварить, да, повялить кабанали, а, сварить ли какой нибудь рагу из оленины. Все, как говорится у нас доступно. Здесь мы можем спокойненько пожарить мясо вот сюда вот. Также я уже поставил бродильную бочечку, в которую мы со временем как только накопим необходимое количество меда будем уже использовать какие-то вкусные напитки и припарки. Так, ну что ж, добро пожаловать в моё жилище. Давай я тебе проведу, покажу, что у меня здесь а, имеется. Вот такой вот скромный домик, где есть кроваточка, да, есть флажочек, да, между прочим, комфорт 10, да, я тут накрутил и мне теперь достаточно хорошо здесь отдыхается. Также поставил стол, кружки только единственное, не хватает. Кружечка, по-моему, делается на плотницком столе. Давай подбежим и посмотрим, где у нас кружка. Ага, вот она у нас кружечка. Да, у нас качественная древесина. И смола на нее э, нужна. Вообще, на самом деле, кружка я никогда практически не пользуюсь. Хотя, возможно, и зря возможно есть какой-то смысл в этом плане. Так, вот, и смотри, что-то уже а, заварил в нее какую-то, или еду, скорее всего, да, он у меня туда положил. То есть мы можем с помощью кружки а, питаться тем, что у нас есть в, инвент в инвентаре. Будь то это какая-нибудь, какое-нибудь зелье, будь то какая-нибудь Медовушку, но пока мы ее просто-напросто сюда поставим, пускай она у нас стоит, украшает наш интерьер Еще у нас в доме есть вот такой вот склад, где я храню пока что все свое снаряжение и добытые э, ресурсы Тут у нас глаза грейдворфов хранятся, смола, камни, тут у нас хранится э, что-то из съестных ягод Здесь у нас хранится мясо для прожарки, там у нас, значит, семена а, в общем, все у нас по полочкам, как обычно, нет такого, чтобы у меня был где-то бардак Ну что ж, вот такое у меня скромное жилище в моем новом сезоне выживания Это мое первое, более-менее серьезное жилище Конечно же, в планах у меня а, дальше а, обосновываться на совершенно новых землях Да, это не последнее мое жилище, да, как ты, наверное, знаешь, особенно если ты на меня давно смотришь а, Я люблю строить несколько вариантов жилья Опа, уголек нажарился для того, чтобы в разных точках мне жилось комфортно. Больше здесь смотреть пока что не на что. Из интересного я здесь сделал также телегу, на которой я подвожу себе ресурсы, да. Потому что так пешком много не натаскаешь. У нас инвентарь ограничен, всего лишь 300 килограмм мы можем таскать. А торговцы я пока еще хальдера не нашел. Все у нас в процессе. Так, из интересного, что я хотел еще отметить. Да, здесь у меня недалеко есть мост. Давай мы сейчас с тобой покушаем. А, метка немножечко, вот такого вот джема выпьем а, Выносливости я себе добавлю И пойдем я тебе продемонстрирую Я здесь также построил а, тоже мост Давай покажу тебе как объект а, для интереса Где мой факел Через который я переправляюсь, не намочив ноги на другой берег а, реки Начал я недавно исследовать другой берег а, Я туда хожу за металлом в основном Так, ну-ка давай мы факел включим вот, значит, такой вот мостик незамысловатый. То есть даже перила я на него не поставил. Легко и просто можно переходить, чтобы не замочить э, ноги. Давайте я покажу, для чего я это сделал. Вот у нас, значит, перешейк реки. И мы переходим сюда, в черный лес, где добываем медь. И еще раз, медь... И еще раз а, медь Медь нам нужна для того, чтобы делать бронзу а, Я хочу в процессе, конечно же Накопить ее достаточное количество И мы будем потихонечку сваливать Уже в другие места Да, единственный минус пока что, что по этому мосту Могу переходить не только я Но и враждебные ко мне а, Монстры, вот например дворф Более высокого уровня уже ко мне пробрался И пытается что-то там рассказать Ну и все в принципе вот в таком вот духе Скромненько и со вкусом Первый сезон что называется открыт и